Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для Козерога. И начну я не с прогноза, а с приглашения и анонса нашей новой встречи, которая произойдет 1 апреля. 1 апреля вы узнаете самый детальный, самый точный энерговибрационный гороскоп на месяц, на апрель. Я дам детальные рекомендации по каждому знаку зодиака, а также по году рождения и еще много-много интересных, полезных рекомендаций. Ссылка на участие. Находится под этим видео на нашем канале в YouTube. Регистрируйтесь сами и, конечно же, приглашайте друзей. Чем счастливее станет мир, тем счастливее станем мы сами. Вы согласны? Делитесь максимально. А теперь гороскоп на неделю для козерогов. Э, мои родные козероги, на этой неделе вы, у вас могут возникнуть осложнения в отношениях с членами семьи. Все дело в том, что вы можете быть настолько достаточно жесткими и бескомпромиссными, что это может привести к вашему давлению на всех членов семьи. Возможно, вы посчитаете себя вправе диктовать свои представления и порядки, однако это может привести к сопротивлению. Многое зависит от того, какой фактический статус у вас в семье и можете ли вы выступать с позиции главы семьи. Если не можете, то внутри семьи может обостриться борьба, и вы в этом можете играть активную роль. Другая возможная причина сложности может быть связана с трудностями при попытке завершить какое-то важное дело. Это может быть работа по профессии или же ремонтные работы в доме. Вот в результате у вас может сложиться впечатление, будто вам приходится преодолевать сплошную полосу препятствий. Рекомендация на этой неделю и ключ к успешному ее завершению. Соблюдайте выдержку, и тогда трудности останутся позади. А вот что касаемо любви, отношений, то на этой неделе влюбленным козерогам не стоит давать волю негативным эмоциям. Самым простым способом все испортить сейчас является ультиматум. Лучше воздержаться от выяснения истины и выставления претензий вы будете выглядеть тираном и буквально танком, способным проехаться по самому святому». При мудром поведении у вас есть шанс воззвать к благородству партнера, но обиженный партнер не поверит, что вы за любовь, не оценит ваших жертв и страданий, а при случае не применит наступить вам на больную мозоль. Постарайтесь просто прожить эту неделю тихо, спокойно, без претензий и без а, взрывных эмоций. Что же касается карьеры и финансов, то козероги на этой неделе смогут преуспеть в финансовой деятельности. Возможно, вам удастся получить ипотечный кредит на выгодных условиях. Удачно поработают банковские служащие и работники страховых агентств. Эта неделя для козерогов может стать временем упущенных возможностей. Возможно, вы будете склонны все излишне контролировать, опасаясь допустить ошибку. И можете упустить шанс для, для дополнительного заработка. Особенно это относится к работе по строительству и ремонту ну что мои родные вот такова будет неделя для козерогов и я напоминаю что 1 апреля вы узнаете самый точный энерговибрационный гороскоп на месяц, на апрель, где я дам точные рекомендации по каждому знаку Зодиака, а также по году рождения и еще другие рекомендации, которые всегда помогают сделать свою жизнь еще более счастливой. Конечно же, мы всегда рады видеть вашу активность в виде лайков, репостов и комментариев. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в числе первых, кто всегда узнает, о выходе нового полезного видео. Мои родные, с вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для Козерога. Конечно же, обещайте стать еще более счастливыми, а мы в свою очередь вам обязательно в этом поможем. До новых встреч, пока-пока!